и организовал здесь студию актерского мастерства. Поговорим немного о жизни и искусстве в Португалии. Ты только планируешь переехать сюда, в Албуферу, в Алгару? Ну как, я уже переехал. Вот, ну Недолго я здесь живу, 4, ну, 4 5 месяц уже получается. Да? Ну, Мое знакомство с Албуфер и началось еще с прошлого лета. То есть, вообще, знакомство с Португалией у меня началось два года назад. Это был мой первый приезд в Португалию, это был город Порто. Uh -huh. Вот. Я первый раз увидел океан, я никогда в жизни до этого не видел океан. И, конечно, эта вот энергия океана, она меня настолько потрясла и настолько поразила, что я как-то стал думать о Португалии очень много. Я начал читать про Португалию, начал смотреть про Португалию, фильмы. Ролики, ну и много чего, да. И, э, но порта что-то как-то мне показалось холодновато, потому что mm -hmm. я уже пять лет жил, жил на Мальте до переезда сюда. И вот оказывается, что есть такое прекрасное место Алгарве, да, mm -hmm. Албуфера. Такой же климат, чуть-чуть помягче, никак. Как на Мальте? Ну, чуть-чуть, потому что на Мальте прям летом жесть такая бывает иногда, что ты из души вышел, не поймешь, что ли ты плохо вытерся, то, же, то ли уже на тебя вот это вся испарено. Здесь все-таки как-то посвежее, воздух, и главное для меня это океан, конечно, потому что а, его энергия, меня, я, прям, я прям получаю позитив какой-то да, от океана mm -hmm, mm -hmm. и заряжаюсь им. Вот, потому что, например в сравнении море средиземное сходил искупался и ты ему отдал вроде свою силу свою энергию да и ты такой приходишь уставший но но довольны да а здесь искупался ты наоборот заряжаешься и уже тебе хочется что-то делать творить писать создавать а, а, и читать и ну что ну, это очень интересно я никогда об этом не думал у меня вот такое сравнение поэтому наверное если Почему Португалия, то, наверное, это очень важный момент и факт, это, конечно, это океан. Энергия, Энергия океана. океана да. То есть, если нас смотрят люди творчески, так. есть смысл приехать сюда, попробовать ощутить эту энергию, да? да? я считаю, что да, потому что вот меня здесь это заряжает реально. Хочется двигать, это такой, знаешь, мой, мой двигатель. двигатель. Это меня. и стало причиной переезда с Мальты сюда? Ну, если говорить, скажем так, о энергетическом таком да, уровне, то, конечно, наверное, да. Но есть еще какие-то технические моменты, которые меня также привлекли. Например, моя студия на Мальте, да, ей уже 5 лет. Mm -hmm. Я очень благодарен своим друзьям, своим коллегам, которые не бросили студию, когда я уже сюда начал перебираться. Они продолжают там это дело, работают с ребятами, там сейчас самое Основное направление у меня у нас в студии это театр кукол. Сюда я тоже привез кукол, чтобы создавать также э, э, спектакли театра кукол. За пять лет мы создали много спектаклей и драматических, и э, кукольных спектаклей. Мы возили на фестивали в разные страны. И, конечно, за это время мы обросли большим количеством друзей, коллег, Испания, э, Италия, Франция, Англия, Дания, Россия. А из Украины у нас есть коллективы, знакомые наши друзья. И я так смотрю, в этом списке Португалии нету. Так. Я думаю, как-то это интересно. Я думаю, что надо занимать эту нишу. Среди кукольных артистов. Среди драматических артистов. А которых уже заинтересовывает театром кукол. Потому что, смотри, те, если давай чуть-чуть, можно, да, про давай. творчество? Давай, чуть -чуть, давай, чуть -чуть давай, про давай. Творчество. Потому что э, театр кукол – это на самом деле наисложнейший жанр. Драма – это... Это драма, но это основа, это твоя база, ты должен уметь э, правильно себя чувствовать на сцене, ты должен быть раскрепощенным, да, ты должен понимать, что ты делаешь, где ты находишься, чувствовать пространство и так далее. А только после этого ты должен брать э, в руки куклу и заниматься э, ею. Ну что такое кукла? Вот не вот так, она делает да, перчатку, там, привет, Петрушка, шоколадная игрушка, да? Нет. Кукла – это все, что угодно может быть, да. Кукла э, их, их разновидностей масса: тростевые, э, марионетки, планшетные, э, ростовые, да. Кукла – вот все, что вокруг нас окружает, это это все это все кукла. Понимаешь? Вот сейчас возьмем, например, да? Смотри, все. Раз, так. Эти, эти, например, да? Ой, ну похоже, это на череп стала, да? да? Но да. это тоже кукла, понимаешь? Да. То есть все, что вокруг окружается, все, что создал Господь, это кукла. Стул, столб. Возьми и работай с этим предметом, оживи его. Да? То есть, как бы, отвечая на твой вопрос, не объединить артистов театра кукол, а сначала создать вокруг себя артистов драматических, которых уже заинтересовывают театром кукол. Да? То есть, как бы, я не говорю, что я ищу профессионалов здесь. Я открыт к любым здесь, встречам. Здесь Да, да. И уже за это время я успел собрать вокруг себя большую команду взрослых людей. Здесь? Здесь. Это очень важно, потому что на Мальте такого не было. На Мальте и... у меня были дети, подростки. да. да? Огромный штат, огромный коллектив, 45-50 детей разных групп, разных направлений. А здесь, на мое удивление, о, о чем я и мечтал, да? а, работать со взрослыми. И они пришли. То есть... Мы начали с того, что есть энергетическая составляющая да. смысла переезда, и есть техническая. Вот техническая... Так вот техническая, да. да. Организовать мероприятие, спектакль, шоу, фестиваль. У меня уже три года там живет на Мальте фестиваль, кинотеатральный фестиваль «Сказочный остров». Да? И это все стоит финансовых усилий. Да? То есть нам всегда приходится привлекать спонсоров, меценатов. Я же там не один, у нас да. целая группа людей, да, единомышленников. Просто я как бы... Давайте, ребята, давайте это, давайте это туда, локомотив. Сюда. Ну, вроде того, что ты -то, знаешь, не хочу как бы себя хвалить, потому что я благодарен всем, кто рядом со мной, кто меня окружает, кто помогает. Так вот, это все стоит каких-то... Денег же, понимаешь, и э, заплатить за площадку, за свет, за звук и так далее. Тут приезжаю я сюда, тут я приезжаю сюда, нормально сказал, да? Приезжаю я сюда, в буферу, да, и встречаюсь с людьми русскоговорящими, еще до переезда, вот прошлым летом, я говорю, так и так, смотри, в Португалии Нету театра, нету студии, даже хотя бы какой-нибудь театральной школы нету, для русскоговорящих, да, не только для русских, для всех, кто знает русский язык. Я говорю, а как вот, давай, что-то, что как, как, это, ну, почему такое, как-то все плохо здесь с искусством, как-то все здесь с творчеством вообще нехорошо, и театры и туда-сюда мне говорят, mm -hmm. да, я, я не знаю об этом пока еще. Я говорю, а как, вот где арендовать площадку, а сколько это стоит? А зачем тебе платить? Иди в муниципалитет, скажи такой-сякой. Хочешь там организовать студию, группу? Я как бы я, я за, за любой творческий кипиш. Угу. Шоу, спектакли, а, мероприятия, дни города, я не знаю. Да, я готов ко всему. Я иду туда, в муниципалитет, я пишу. Но сейчас там по вот этим причинам всяким угу. да, а, немножечко тормозится процесс, но уже люди открыты, угу. уже открыты, им уже становится и интересно. Привлекает. И это меня привлекает. То есть ты видишь, что, что они хотят тебя привлекать. Что мне не нужно заплатить хотя бы за аренду? Извините, что я такой меркантильный человек, да? Но конечно, к сожалению, иначе в этой жизни никак не еще такой момент. Вот я сюда приехал, зарабатывать что же надо как-то. Ну конечно, понимаешь? то есть вопрос жизни он же стоит. Да. Заплатить за квартиру, покушать, попить тоже надо. Ну. Ребята говорят, что надо минимум 1000 евро для того, чтобы жить. Здесь в месяц? Ну, да. Ну, примерно где-то так, наверное. Ну Чтобы вот так вот минимально, понимаешь, да. без э, роскоши, без лобстера, винного абсолютно, соуса. Абсолютно, абсолютно. То есть это комната да, в общей да. квартире, это ну, да, да. какие-то минимальные бытовые потребности покрывать. Да, да. Их же надо зарабатывать. То есть у тебя план какой? Открывать эту школу, эту студию, да. э, брать э, учеников, учить. Или вот. за счет мероприятий, за счет шоу зарабатывать? Вот смотри, еще один технический момент. Вот на Мальте, чтобы получить вид на жительство, нужно прожить минимум 5 лет, да? Так. При этом надо сдать экзамен по, русск... по мальтийскому языку, истории и так далее. Я не буду выдаваться в подробности, что там нужно привлекать юристов и так далее. Я там э, жил с карточкой резиденции, да, рабочее разрешение, work permit mm -hmm. как бы, mm -hmm. да? И чтобы открыть, например, свой бизнес, даже тот же самый индивидуальное предпринимательство, там, с этой карточкой невозможно, только ВНЖ тебе нужно. Понимаешь? Понятно. А сюда я приехал, я за два дня открыл вот этот вот фискальный номер и открыл свое индивидуальное предпринимательство с указанием того, что я буду заниматься творчеством. Дальше я иду с этой бумагой, я не знаю, в тот же самый муниципалитет, да, создаю в соцсетях рекламу и по этой рекламе мне уже звонят, пишут, приходят это уже а, работает? Уже, мы уже работаем я, я сейчас вот был на Мальте, неделю уезжал у нас есть свой чат с, с ребятами, со взрослыми, которыми они когда уже, когда они это не занятие называют, а репетицией, на то, что мы уже постепенно начинаем работать над материалом. Когда репетиции у нас, когда репетиция, Артем, ты когда приедешь? Понимаешь, люди горят. Это местные жители здесь, русскоговорящие, русскоговорящие, здесь да. живут. То есть подожди, а, у них был такой голод, они ждали, они думали, когда приедет человек, который научит нас актерскому мастерству. Когда я дал объявление, знаешь, какой ажиотаж пошел? Когда я дал объявление, все загорелись, набралось большое количество группы детей. И набралось большое количество э, взрослых ребят, да? Ну, там, наши с тобой ровесники, там, mm -hmm. 35-36, mm -hmm. там, mm -hmm. такие, знаешь... Ну, не дети вот. Нет, не дети, да. Вот, и я не знаю, может, тебе меньше лет, может, я тебя оскорбил как-то? Не-не, ты меня вообще не оскорбил. Прости, может я тебя обидел. Так вот, и они пришли с тем, чтобы реально получить вот это вот творчество, театр. Понимаешь, для них театр – это как глоток воздуха какого-то здесь. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, но это так круто, что у людей есть желание. Представляешь, вот это вот… Какое у меня ощущение, ощущение радости. Ты понимаешь смысл вообще своей жизни. Ива по-мальтийски, си по-португальски. Понимаешь? Окей. Okay. Вот, техническая составляющая, да. И э, я вот сказал, и вот, собственно, сейчас ты говоришь, какая у меня перспектива. Я уже набрал ребят, да, mm -hmm. и перспектива, уже мой следующий этап, следующий шаг. Это же не скоро делается, конечно. Да. Создать театр здесь. Угольный. Создать... Создать вообще такой, знаешь, скажем так, такой творческий центр, на базе которого будет существовать и драматический театр, и театр кукол, и музыкальный театр, и опера, и балет, все что угодно. Идеально. Что такое, такое, как бы, вот, такое идеальное место для тех, кто хочет получить глоток творчества, глоток искусства. Это не только для тех, кто русскоговорящий здесь живет. Да? А это для всех живущих здесь, в, в Албуфере, в Португалии во всей, потому что чем отличается остров от континента. Сел на машину и поехал. В Лиссабон, да, поехал в, в ближайшее Портимау, Фаро, поехал в Испанию, где у меня куча коллег, которые также руководят студиями, театрами, школами и так далее, которые, давай, ты сейчас в Португалии? Супер, что тут до Испании? Приезжай к нам. Сейчас мы тебе организуем площадки, покажете свои спектакли, и все, понимаешь? Ну, то есть так вот я как бы примитивно говорю. Поэтому... Очень много плюсов, потому что на Мальте маленький остров. Ну, сделал спектакль, показал его три раза, и все. Понятно. И больше да. никому не нужен. Давай поговорим о бытовых вопросах. Давай. Вот ты переезжаешь с Мальты в Португалию. Как это происходит документально? Как это как легально? Мне напишут в комментариях. Я скажу. А как он приехал вообще? Ну, я живу э, на Мальте пять лет, прожил уже, да? У меня еще есть действующая резиденция мальтийская. То есть это как бы виза, да, скажем да, так, да. для передвижения по Евросоюзу. Да? Или если, например, захочу поехать к себе там на родину, да, эта виза как бы позволяет мне пересекать границу Европейского Союза. Да? Вот. И, собственно, пока у меня есть действующая резиденция. Я пошел с ней в Офис с который, да, вот где выдают этот фискальный номер, ага. вот ты налоговая, уже... ну, ну, да, да. Ну, ты уже давно живешь, тебе просто это уже не нужно да. это да, знать, да. да. А я вот как бы только недавно через это прошел, получаешь вот этот фискальный номер, номера контрабуента, если я правильно сказал по португальски, вот да? а, -а, а, супер! У меня получилось. Я очень хочу выучить португальский, на самом деле, мне безумно интересно и необходимо. Вот дальше с этим номером я иду открываю вот это индивидуальное предпринимательство и все я уже официально могу находиться на территории Португалии, так. но при условии не выезжая за ее пределы, понимаешь? Ага. Но если у меня есть резиденция и ИП, то я могу ездить по Европе, Понятно. если у меня резиденция на и Европейского Союза, да? Понятно. Дальше процесс нужно вставать в очередь вот этот вот СЭФ, ага. где тебе уже дают португальскую резиденцию. А, то есть очередь, ты какое-то время ждешь, потом тебе дают ну, запись appointment да, по-английски, да. если а, и все, ты ну, в, в, все в, в указанный день идешь и получаешь эту разрешение э, э, э, на жительство. Да, здесь в Португалии. Звучит все просто, знаешь почему для меня просто? Почему? Потому что на Мальте капец как это сложно. Первую, чтобы получить первую резиденцию, вот такой пакет документов я принес. Дальше для продления, конечно, проще. Там, знаешь, что еще? Эм, в чем загвоздка на мальце? Каждый год надо продлевать mm -hmm. эту резиденцию. А здесь раз, два, а здесь два, года, два да? и, по-моему, там два-три. И и гражданство. И все да? уже гражданство. И поэтому для меня это звучит очень просто. И я уже как бы на полпути. То есть я половину э, с своих документов уже сделал здесь да для легализации остался следующий шаг вот встать вот в этот сэв который вы с собой на я понял да я один э, дисклеймер тут скажу потому Давай. что э, на сайте visportugal.com есть много статей где можно почитать как можно легализироваться через ip как можно легализироваться фрилансеру и многим другим просто то что ты говоришь звучит очень просто на самом деле не все так просто и я бы хотел, чтобы это не выглядело так, как ну, будто да, да. я иду, ну, машу головой, да, соглашаюсь да, да. с тобой. Я понимаю, ты просто меня слушаешь, чтобы, чтобы мы, да. да, чтобы мы не давали э, ложных ожиданий. Да. Э, это не просто, есть специалист по иммиграции, пусть э, те, кто интересуется переездом, проконсультируются, узнают детали. Э, я, например, переехал так, что я не мог три года выезжать отсюда из Португалии. ждал резиденцию? в Португалии. я тоже слышал, да. Да, поэтому все просто. Но если ты не готов сидеть здесь в заперти три года, два года. Может оказаться все совсем. Но оно неправо. ж того стоило, скажи. Оно именно того и стоило. Ты Но не... я сказал дисклеймер, да. ребята, переезжайте в Португалию. <свят> <свят> не, ну это же понятно. Это тебе нужно обязательно бухгалтер еще, понимаешь. Тебе э -э ну, нужны вот эти все доходы, совершенно ну, обороты, выплата налогов. Ты должен реально заниматься предпринимательством здесь. То есть это не так, что ты приехал, да. открыл предпринимателя, и все, и тебе дают резиденцию, добрый день, приезжаю. Ну просто я уже как бы, имея опыт мальтийский, уже немножечко, да. Э, это знаю. вообще просто детские слезы, <с да? Нет, ну это не детские слезы, конечно. Ты прожил пять лет на Мальте. В итоге решил сюда переезжать. Можешь выделить плюсы, минусы жизни там и, возможно, то, что ты заметил уже здесь. Так. Ну. Ну, я заметил, что климат здесь мне. Ну, если сравнить, сравнивать с Мальтой, да, и в климат получше, помягче, потому что в да, Мальте, конечно, э, лето знойное бывает, суровые прям. У тебя был когда летом здесь, было очень комфортно, океан э, освежающий такой, знаешь, не, не как вот парное молоко, когда вот в море входишь, да, масло еще это называют. А здесь прямо оно освежает от жары, тебе хорошо прям повалялся на солнце, по -по покипел чуть-чуть, пошел остыл климат, да? меня лично еще привлекает, что вот именно в Алгарве, здесь очень много русскоговорящих людей, да, и как бы это моя потенциальная аудитория, в принципе, да? как бы, ну как бы такой стартовый капитал, скажем так, чтобы начать можно было, а потом уже постепенно переключаться и на португальскую публику, когда уже сам, оп-оп, утечем сейчас, когда уже сам язык уляжется португальский, Плюс еще в том, кстати, о языке, если сказать, на Мальте, да, вот какой хороший плюс на Мальте, то, что там офици два официальных языка, мальтийский, понятно, и английский, да, и, естественно, английский я, слава богу, как-то уже немного знаю, да, и вот здесь, в Алгарве, очень большой плюс в том, что здесь можно изъясняться на английском языке, да, и тебя поймут, потому что… Нет сложности нет сложности, это как бы, знаешь, такой плавный такой переход может быть уже на португальский. Ну, вот ты зашел в муниципалитет, ты по-английски говоришь? На английском, да. Налогу на английском, муниципалитет на английском, все там говорят и прекрасно говорят. Даже иногда я не могу что-то правильно понять, потому что у них очень хороший английский. Типа того. Вот, и этот, что я хотел сказать-то. И то, что вот и пока я вот здесь а учу португальский, да, mm -hmm. я могу э, сказать, э, я, я могу общаться с людьми на английском языке. Как я понял, болгарва зарабатывают в основном на э, англоговорящей аудитории, на немцах, на британцах, немцах, голландцах и вот этом контингенте, который здесь живет. Как? Вот у тебя нет плана сфокусироваться на них? Это же способная аудитория. А почему нельзя объединить? Понимаешь, если опять вернуться к разговору о творчестве, то творчество, оно международное, да? Ну, искусство любое, живопись, да, театр, опера, балет и так далее. Это все, понимаешь, если это хороший, хорошо сделанный продукт, тебе не обязательно понимать даже язык. Ты просто будешь смотреть и получать удовольствие, согласен, Шоу. Понимаешь? Вот, например, даже если взять э, тот же самый цирк Дю Солей, да? Я просто э, какое-то время еще работал в клоунаде, я немножечко еще э, немнож с цирком, да, знаком. Вот, э, если взять, да, допустим, цирк -де солей и там клоуны есть, да, ага. которые говорят, знаешь, такое есть понятие тарабарский язык, когда. Да, да. «А, да, да, да, ничего не понятно, да, да. Да. да, то есть как тарабарский язык, то есть там с -с -с -с -с собрание каких-то разных звуков, да. Ну ты же смотришь это, и тебе кажется, что ты понимаешь, что он говорит. То есть, как бы здесь вот. Мы же выросли на таких фильмах, понимаешь? А нельзя, нельзя, знаешь, вот это все. Слава Полунину, да, вечное вот это. Реприза. Ну это классно, классно. Так И вот если говорить о том, что, да, здесь ты говоришь, вот говоришь перечислил немцы, да, там французы, да, то есть англоязычные, мы их тоже будем привлекать, понимаешь? И также и португальцев. вот еще плюс Португалии, если сравнивать опять, прекрасный остров потрясающий остров да но э, здесь э, меня еще привлекли цены они ниже ниже конечно заработок здесь тоже ниже да но и цены э, в магазинах да вот на продукты я по шмоткам не особо это э, смотрю но вот на продукты цены здесь... ну продукты в корзине расходов занимают Сейчас минимальную скажу. часть. Ну, из серии молоко сколько? 60 копеек там. Ну, ты же не не купишь молока на 1000 ну, я... евро. нет, конечно. Ну, сколько, ну, мясо но... за 5 евро, 6 евро. Ну, короче, ну, на, не, на говядина, неделю надеюсь. мне одному, ну, мне кажется, двадцатки вот так хватит. Да ну. Да ну, ну. Я, да тем, ну, я ну, мало ну. ем чем. Это мы сейчас вот, э, нам скажут, мы да? обманываем. да Да? Ну, погоди, ну, чего? Вот я живу сейчас, да, снимаю квартиру временно, да, в старом городе. Туда приезжает чувачок на машине, овощи. А я делаю это, люблю, кстати, это. Я вот это все, рынки, All вот это вот приезжает, все. Полутран после да. обеда, да, А, -а, -а. На машине. а это все люблю, рынки, знаешь, это, там бабушки, дедушки, старушки. Я с ними, к ним иду, с ними, давай, они по-английски, нифига. Я им по-английски, они не по-португальски. Понимаем друг друга, нормально. А это хорошо, ой, а это, ой, суп-португальский. Сейчас я науч ты берешь что вот это все приготовил. Ну, там рецепт, ну, там просто овощи, знаешь, такой, как министрони такой итальянский очень. Но только единственное, что они добавляют вот эти вот стручки, молодые стручки гороха. Так. Вот. И все, я, и он, понимаешь, он же не, не берет, он не платит аренду а, помещения на свой да. магазин. И, и поэтому у него дешево. У него дешево. вот такую сумку, я, я тебе не вру, я тебе клянусь, я вот такую сумку всяких, ну, там, пару луковиц, пару картофелин, там, салат, что-то, да, апельсинчик папая я первый раз здесь попробовал Папая. местную португальскую боже мой это, это не это очень вкусно но это, и кстати, это дешево это нет вот это самый дорогой продукт из всех угу. а овощи, ну короче где-то Навер... я вот на 7 евро вот такой мешок овощей наберу себе наруайте в в португалию, в португалию и, и ходите к этому пацаненку у него очень дешево все поддерживайте местных производителей да да вот. Алгорвийские апельсины, как тебе? Говорят, самые сладкие в мире. Нет, самые сладкие в мире мальтийские. Вот, блин. Ну серьезно, сама британская королева туда за ними приезжает. В общем, пацанам ты чувствуешь, что тебе здесь будет дешевле жизнь. Да, да, да, да. Ну вот, например, даже если люди захотят приехать сюда отдохнуть из какой-то более дорогой страны, да, где больше там зарплаты, например, да. Из Москвы, например. Ну, Москва это да, это отдельная страна внутри страны, согласен, то здесь они себя будут довольно комфортно чувствовать по ценам на продукты. Насчет аренды жилья, ну, наверное, цены такие же, как на Мальте. Mm -hmm. вот. Ну, там плюс-минус в зависимости от того, в каком месте ты живешь. Самый-то главный плюс – это паспорт. Европейский? Да. Через пять лет. Через пять лет. Пройти надо долгих сложных долгих сложных лет, лет в сложных лет, да, солнечной португалии а в солнечной албуфейре вот и да и ты можешь претендовать на паспорт этот собственно этот и плюс меня наверное сюда больше и привлек технический плюс скажем так атмосферный плюс это вот конечно сила океана а зачем паспорт европейский я хочу остаться здесь. Чтобы была простота в перемещении, в передвижении, да, потому что каждый раз продлевать резиденцию на Мальте, ну, это тоже для меня и физически накладно, и эмоционально, да, а. И всегда надо опять какую-то пошлину денежку платить каждый раз. А за смотрели это. там Испанию, не знаю, какие-то другие страны. Смотрели. Но я э, читал такое, что в Испании нужно отказаться от своего российского гражданства, а -а -а. чтобы дать присягу королю, и ты уже получаешь испанское. И там не через пять лет, а через 10 лет. Через 10 да, лет, да. Понятно. Ну там тоже свои есть условия, там, если там есть какой-то э, недвижимость своя, значит ты можешь уже. Там ну ладно, давать. детали да. мы не будем. В общем, да. а какой-то анализ ты проводил. Проводил, и да. И Португалия проводил. выигрывает в этом плане. А, выигрывает, да. Выигрывает то, что здесь океан. И, да, ну и деньги и все, что мы я, да, Я как бы не, не прогадал считать, потому что русскоговорящих здесь много, это хорошо. Слушай, но ну ты про планируешь еще э, за учить э, актерскому мастерству, правильно? Здесь? Да. Вот мне смотрят мой YouTube, и там да. иногда пишут люди, мол, Рома, тебе пора бы подучиться актерскому мастерству, чтобы ты говорил красиво. Welcome. Да, чтобы ты не был таким застенчивым в камере. Как мне вот э, э, так уверенно и по-актерски красиво сказать приезжайте в Португалию или что-то вот такое, так, как этому научиться, ну, что делать? Смотри, я на самом деле тоже -то не оратор такой-то, да, вот чтобы давать интервью и все такое. Я, скажем так, уже больше теоретик, да, я mm -hmm. очень много проработал в свое время и в театре, в разных шоу и в цирке, да вот, а сейчас вот ушел именно в педагогику, в режиссуру, я очень много в России ставил спектакли тоже, то есть это мне больше начинало привлекать, нравится, то есть я такой, знаешь, я, скажем так, отражение своих учеников зеркало такое, mm -hmm. не думай головой, а сделай, как э, ты считаешь нужным, а я уже тебя поправлю, mm -hmm. да? так вот я смотрю на тебя, и я не могу сказать, что у тебя какая-то там неправильность, неграмотность, общения там, допустим, перед камерой, посмотреть в объектив, то есть у тебя есть и такое, и такое, то есть ты довольно свободный, раскрепощенный да. человек, да? То есть понятно, что у всех у нас есть свой зажим. Вот, например, у тебя датчик небольшой да. такой самый. Это, это зажимаешь, это у меня такая защитная реакция. Ну, какой-то да? такой небольшой зажимчик. Я Помню. не знаю, от чего ты защищаешься, правда, да? Но это я тоже такой же. Я могу его так, и вот так. Да. И вот так. Самые профессиональные артисты, выходя на сцену, не знают, куда деть руки, да. понимаешь, в, в самом начале, да, а потом блин, уже. Это ты прям меня погладил. Нет, я а... сам не знаю, куда деть руки, я и сюда, Она всегда-то да. хочется ну, их отрезать, скажи. Ну, не Леонардо Ди Каприо, в общем, но в принципе можно, да? Тебе-то? Да. Разрешаю. Ну, какой маленький секрет? Просто вот я всегда говорю, не надо думать головой. А, ну, в смысле, не то, что там да. я пошел и сейчас со скалы да, спрыгнул, да. да? А просто не думай головой, а делай, как ты чувствуешь вот этим местом, да? да. Вот, вот у тебя есть сердце, да? У тебя есть там что? Душа, ну, каждому свое, да? да, да. И вот иди от этого места, а мозг, он уже сам сработает автоматически. Поэтому, а... как сказать, приезжайте в Португалию? Как? Приезжайте, ну, приезжайте не... в Португалию! Да ну что ты! Ты же не оперный певец! Ты же не на свадьбе, знаешь, это... Поцелуйтесь, молодые! <смех> Нет, просто спокойно. Тем более, смотри, чем отличается. А... Прости, я вечно ухожу в искусство, в театр. Театр от, от кино отличается, да. Театр это да. Приезжайте в Португалию! да? Все-таки кино, камера, она требует более собранности. Да? Да. Кадрик, он, ты из него, ты из него понимаешь, что мы выскакиваешь все время с кадра. Меня за это не, любили, не любил ни один оператор, когда я в кино снимался в России. Потому что я фух, фух Он меня не может поймать постоянно. Понимаешь? Я туда-сюда, я летаю просто. Он, он, они на меня благиматом орали. Я, я, камера я, ограничивает, я, да? А, да, я Надо не на спокойно. Надо быть спокойным самим собой поэтому просто сказать давай скажем друзья а давай я говорю друзья а ты говоришь приезжайте в португалию давай, давай. друзья приезжайте в португалию хороший по моему финал